Это самый настоящий плов По самым настоящим узбекским традициям Но здесь все так Отвечают. Ну, Для... ну, это же плов какое-то национальное узбекское блюдо, поэтому все-таки будут отвечать. Так, ну какие-то особенности может быть. Какой-то рис длинный, короткий, Ос... много чеснока. Особенности есть в принципе, какие в каждом плове, который находится сейчас здесь. Вы свой рекламируете? Конечно. Но мы не будем раскрывать все рецептуры. секрет. Потому Раз... что именно благодаря ней мы сегодня победим. Даже как, это заявка на победу, Конечно, да? как иначе. Сколько вы готовы накормить сегодня людей? по максимуму. Мы готовы накормить всех и каждого, кто захочет попробовать наш замечательный плав. Чуть-чуть конкретики, если можно. 500-600 смело. Да? 500-600 малоежек. Малоежек. Но чтобы прям очень сытно, хорошо, 300-400, 100% накормить. Ну, у вас тут будет очень строгое жюри, говорят, что... Жители настроены так действительно серьезно. Мы тоже настроены серьезно, поэтому я думаю, что получится. Как вам фестиваль вообще, нижние выпускки в этом году? Но ну, на самом деле я знаю, что это конкурс первый, который проводится подобный конкурс. И для нас он тоже первый, поэтому. Но впечатления пока очень хорошие, мы заряжены, настроены на победу, поэтому посмотрим, посмотрим, что будет. Интрига. Спасибо. И еще один приз.